Был бы ты, сука, у меня в городе. Слава Гитлеру, режь чеченцев. Кадыров пидорас, Путин пидорас. Слава СС. Ты что же что сказал? Я повторять не буду.